ум подобен парашюту, он не работает, если он не открыт. Мужчина должен быть достаточно большим, чтобы признать свои ошибки, достаточно умным, чтобы извлечь из них выгоду, и достаточно сильным, чтобы исправить их. Не позволяйте шуму чужих мнений заглушать ваш собственный внутренний голос. Измените свои мысли, и вы измените свой мир».